Так что его можно не бояться. Он добрый. И он пытается попросить тебя помощи. Также справа у тебя находится выход. Слева, то есть. Справа, справа у тебя, в щели у тебя находится вентиляция, через которую будет у вас спринтрап и фантом Чика. Ну что ж, в первую месте тебе, думаю, понятно, что делать. Пока. Пока. Смотрим, энергии у нас уже много еще, так что можно не бояться. Энергии у нас еще много. прямо трапа пока нету, ни вентиляции, ни в двери, ни в стекле. Ну что ж, можем пока отдохнуть. Я поспал! Надо быстренько посмотреть по камерам, что. А, уже... Прям в вентиляцию залез. А-а-а! Он вентиляцию залез! Успокойся, успокойся, успокойся. Глубокий вдох выдох. Фу, я успокоился. Он еще далеко. Посмотрю, где он сейчас. Вентиляция, он сейчас. Пора в других комнатах. Все нормально. Он пошел в комнату с автоматами. можно Можно пока посмотреть, куда-нибудь вентиляции, походить по залу, по всей пиццерии. А мне кажется, этого не надо делать. Где он? Его уже нету. Куда он ушел? Надо посмотреть. А, Спрингтрап! Спрингтрап! Не бойся меня. Просто помоги мне. Прошу. Я не могу выбраться из этого костюма. <музык> Ты говоришь? Нет. Ну да, я говорю. Подожди, я к тебе сейчас подойду поближе. Так лучше. Ну вот, я убью нескольких детей. Вот. И я не хотел этого делать, меня заставили. Я убил их и разобрал все части ненавистников. И их души вышли и загнали меня в этот костюм спринг-трапа. Я был в спрингбонде, стал спринг-трап. Теперь я всегда буду в этом костюме, если мне кто-то не поможет. Ладно, я пойду. Пока. Пока. Аж фундани фраус, принц добрый. Пи, пи, пи, пи. Что случилось? Что случилось? Это пожар! Паза... Это пожар! А, а, пожар!